Юг России прикроют панцири. Источник в Минобороны России сообщил, что в ЮВО сформируют новые части с зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь». В Южном военном округе ЮВО сформируют новые части и подразделения Мобильного резерва противовоздушной обороны ПВО, которые прикроют Юг России и Кавказ. Военные получат зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России. Источники издания сообщили, что в оборонном ведомстве уже приняли решение о создании новых подразделений. В публикации отметили, что резервные соединения ПВО принимают участие в отработке действий на случай возникновения военной угрозы. По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» остается одним из самых эффективных средств борьбы с беспилотниками. Преимуществом комплексов является мобильность. Также «Панцирь» получил специальный боеприпас для борьбы с беспилотными аппаратами. В январе в публикации 19 «1945» рассказали о возможностях модернизированного комплекса «Панцирь-СМ». Зенитный ракетно-пушечный комплекс получил новый радар с активной фазированной антенной решеткой, которая увеличила дальность обнаружения целей до 75 километров. В декабре 2021 года начальник войсковой противовоздушной обороны вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов заявил, что разработку зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцересем-СВ завершат в 2022 году. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей. Ставьте лайк и жмите колокольчик. Рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.